Так, вы что творите вообще? Вы понимаете, как делать ремейки? Вы видите, форумы разрывает. Ремейк, это когда берутся, исправляются старые баги, да, и появляется новый контент. Вы это понимаете? А? Старые баги, новые баги, да, да, да. Нет ни старых багов, ни новых багов. Все должно быть идеально, понимаете? Баги старые, новые баги, да, да, да. Челки, палки. Почему в ремейке, который уже вышел, есть старые баги, но помимо них у него новые проблемы? Да! Лицо современный Blizzard.